Так, ну чё, привет, родные мои. Короче, сегодня мы продолжаем сталкач. Вот, сделали небольшой перерывчик, поиграли в MyGamingClub. Я считаю, такое надо иногда делать. Просто, чтобы отвлечься, не постоянно там в одну игру играть. Это то, что надо, как по мне, я считаю. Надо да, пускать там немного просмотров, но, тем не менее, один сталкач снимать. Мой канал вроде как не только про сталкеров, но и про другие игры просто... Просто вот так вот. Это мое мнение. Давай сейчас будем смотреть, вспоминать, где мы тут остановились. Нам, по-моему, надо на же тут двигать. В этой серии. Ну, сейчас глянем на КПК, сориентируемся. Посмотрим, что куда, да? Я не у нас, понятно? Давай, я крутись быстрее уже. Ссылка на скачивание мода будет, как всегда, в описании. Там же будет инструкция, видеоинструкция. Кому интересно, ставьте, устанавливайте, играйте. Давай, что так долго? Вроде быстро всегда грузилось, Конечно, понимаешь, что первый заход. Давай, быриком, быриком, быриком. Все, загрузились. Ага, сейчас мы у деда. Так. Начинаю вспоминать, по-моему, нам сюда, вот, окрестности Юпитера, Юпитера и через Юпитер мы идем на затон. Вот туда вот нам надо. И сейчас, короче, я сделал опять же музычку потише. Он там не вопило, не голосило. Так, так, так. -так. Слушай, где-то. А я у тебя там, по-моему, что-то хотел прикупить. Пути, а ты никакие боеприпасы ничего не продаешь, да? А что мне, в принципе, по боеприпасам? Вот на винтовку Скарг. На Скарг у меня... 56 патронов, да? Ну, это дробь 23. А на мой старый дробовичок у меня уже ничего и нету. Я тут, в принципе, подчинил немного, кстати, вот этот новый крест. Ну, надо, наверное, тоже починить, смазать немного. У тебя, сколько, 92%. Это, наверное, вот этим, да? Так, ну это от 80%. 85. Вот 90. Я думаю, самое оно, на? Да? Вот красоточка состоянием будет. Вс ⁇ давай. Сэйвик. Погнали, короче, дальше. Перегруза у нас нету. Перегруза, перегруза у нас нету. Ну, слушай, он спать хочет. Тем более у нас тут сейчас темно. Давай, короче, в лагерь сталкеров сходим. Я вот еще пере перекушу чем-нибудь. Так. А что у меня есть с покушать? Это такого покушать у меня нету ничего, да? Ну, сейчас, может, сталкивался что-нибудь на Так подожди, что с той стороны вышел? Да я с той стороны вышел. Сейчас поспим, поедим, если будет такая возможность. Кстати, что-то никого нету. Спальник. Так, но ну если тут не получится, я, наверное, возьму этот спальник. Только тут поспать не дает. Давай, короче, я спальник возьму. Вот так и вот тут за бочкой как-нибудь ягу использовать. Использовать не дает. Разобрать? Нет, но ну это тоже все не то. Хм. Ладно, значит поспать не даст Подожди, я по тебе гляну Ну тут места для сна нет Короче, нам нужно дальше идти Ну что тебе рассказывают? Там стреляют вдалеке Не слышишь что ли? Аномалий полно тут Сейчас бы еще не вляпаться ни в одну из них Так, я же здесь пройду Вроде прохожу. Я надеюсь, наш персонаж никаких трипов не начнет ловить. Из-за того, что спать хочет. Опять же, мы там проверяли в прошлых сериях э, насчет рабочего детектора. Детекторы в этой модификации не, не работают. Уж не монолитовцы, нет? Здарова! Новость не похож на литовца. Вот я здесь убил. Это зомбированный энергетик. Хреновые патроны. Ну, и глюкозку под пылью. Все, давай дальше идем. Я думаю, скорее всего, где-то там у нас получится поспаться. Это на затонах, на юпитерах. Я что, надеюсь, мы где-то там сейчас на заводе среди мутантов соспавнимся. Ну, сейчас глянем. Вот так. Давай, переходим. Так, ну тут вроде как минные поля вроде как были. Ну их вроде как легко обходить. Так, куда бы сходить? Вот, наверное, нам сюда надо сходить. Место для сна. Там, по-моему, это база. Объединенная база долгая и свобода. Типа, как нейтральное место. А здесь ученые у нас слева сидят. Так, и опять же давай музычку. Чуть тише. Давай сначала по дороге, короче, к ученым заскочим. Так, пускай она пролагается немного. Так, а здесь осторожнее надо быть. Из-за аномалий, из-за возможных мин, которые тут могут находиться. мутантов, которые тоже могут тут быть. Так, наверное, сейчас я клетку взял бы. Мало ли какой котик решит подойти из за кустика Да, надо поскорее уже идти, куда-нибудь спать ложиться. Давай, сейвик. Сейчас добежим. Все у нас будет хорошо. Так, там никого. может выключить Тут достаточно светло, все видно, по идее должно быть. Так, и ученый, по-моему, вот где-то вот там находиться должен, если мне память не изменяет. Доль железки. База это нейтральная. А вон, пунктик ученых. Давай тоже сейванусь тут. Да, у господа, ученые сидят. Ну, здравствуйте. А я вам тут честь мутантов принес. Иду хотел бы еще прикупить. Привет, привет. привет. А, давай. А у тебя тоже ничего такого нету, да? Части мутантов ты не покупаешь. Может, вы покупаете? Так. Ох, так. А, так, прикупить. Так, давай я тебе вместо того верблю горба, которых у меня очень много. А, так. как тут, конечно, пожилнее будет. 3210 даешь, да? Ну, пока что вот это вот самый топ для переносимого веса. Угу. Вот так вот. И забирай, пожалуй, части мутанта. Вот эти вот. Вот это вот все 50Е. за хабаром сегодня плестись шучен и так не плетись оказаться в гамачке, да, книжкой, толковой. так давай вот так тебе это сдам дело насчет медицины насчет медицины хватает но я бы еще вот так вот прикупил бы Да. еще дело понятно, полезное конечно же с кругом сплошная вот так на десятку да? закупился прикупился ну и все. Вот это что такое? Модуль охлаждения. Но это нам не надо. Так, титановую сеточку я вставляю. У меня переносимый вес 107. и 7. Это вообще это имба. Так, ну тут поспать я нигде не смогу у вас, да? Вот... Да, спасибо, спасибо. Поспать бы где? Не помешало бы. Тут тоже не могу. Ладно, ну там на базе это я точно смогу поспать. Так что, в принципе, не беда. Да и еду вроде там, по идее, должен как-то прикупить. И то у ученых еды лишней нету. Видите, нашему персонажу я уже немного плохие из-за из из отсутствия сна. Надо ложиться. да и темно лучше конечно днем ходить лучше видно так скажем ну янов здорово мужик Походи, подхожу давай показывай что это было что у нас в меню у меня ничего не отображается у него слева тоже ничего не отображается это как работает вообще? Короче, на Янове еще походу торговец гавает сломанный. Так, но ну место для сна хотя бы не сломано. Где он тут слева или справа? Оно на низу тут. А Где-то тут помню был проход такой. Впуск. Это Шон. Тождествить можете это поспать. Здорово. Да. Это поспать можно тут. Вот давай вот так вот 7 часиков. Так, ну все, он поспал. Так, ну это охотник. Ребята, а, похавать бы чего-нибудь. Давай, если ты починился. Он не починился. Да, кто бы знал, что здесь хавка это тяжко. Слушай, может на столах что пособирать можно? На столах тоже нету ничего. Не, ну у нас, конечно, могут спасти там какие-нибудь инъекции О, глюкозы. Насыщение, вот давай. Так, ну это все равно не спасает. Давай еще глюкозки. А вот, смотри, у нас же бобы есть какие-то. Дотушеная посоль. Но все равно он, гладит, хочет кушать. М -м -м. Ну, в принципе, до следующей базы нам должно хватить. Так, ну тут доктор находится. Доктора только скорее ну, всего медицина есть. Да, у дока только медицина. Опять же, какую глюкозу у него покупать. Ну давай, пускай будет. Счастливо, не болей. Заходи, мэн. Захожу. У этого тоже тут ничего такого прям интересного, важного нету. здорово мужики тоже ничего такого да кстати вот этот вот эту хрень надо прикупить наверное да для минимальных каких-то ремонтов ну как оно да такое себе смотрю никто из вас не работает давай бай, да, бай, бай. А шот что ли? Да, Ашот. Так, ну это что-то уже похоже на торговца. О, слушай, а у тебя я могу, наверное, хавку купить, да? Вот давай вот это. Вот это давай. Бобы давай, вот это давай. Батоны давай сюда. Свои знаменитые. Я тебе, наверное, вот эти вот пистолеты отдам, глушители, вот эту вот херню отдам. Все, чем я не пользуюсь. 762 на 54. Но это у меня 762 на 51, надо мне. А 762 на 51 у тебя есть? По идее, должны быть. Вот они. Давай. А мухку забирай тоже не особо мне уже и нужна я пришел на новый уровень скажем так прицелы вот эти вот я давай один был чтобы был да и глушители вот эти забирай доктор старый ненужный Че это перчатки какие-то тоже забирай патрики ненужное ну вот и все. Так, это дымовая. Ладно, как то граната. Вот эти патрики мне тоже не нужны. Ну и больше ничего у тебя полезного и нету, да? Больше у него ничего полезного нету. Так, все, едой затарились. Сейчас покушаем. Вот этой. Еще, давай, ешь, пей, еще пей. Ну слушай, такое что прям. Я бы еще что-нибудь купил бы у тебя. Колбас, давай. Ну еще какие-то бобы там, Или это. Чечелистые бобы. М -м так воды бы вот вода все нормально поесть попить у нас есть что да именно так и разошлись не починился не починился о светло хорошо так где-то там война идет ну зато. Ну погнали. Да и только. Ч ⁇ мега загубы в этой серии будут, как думаете? Давайте ты еще попьешь, слушай. Вроде прикол, прикал он не хотел. Это вот там вот война идет. Надо скорее всего там, наверное, загубы с монолитом. Так, я ведь правильно двигаю, я надеюсь. Так, это уже по мне придет. Рандомные пули какой-то. То это вот там вот воюет. Вот нет плюс-минус туда и надо, да? То есть доля ты жилец, и вот от нее там на ну, затон есть проход. Ну Давай посмотрим, что там. Нам правда через эти болота лезть. Ну кто, мужики? Я уже подумал, что монолит в вроде нет Они, наверное, с мутантами воевали, да? кем тут воевали, признавайтесь Сейчас никого не вижу Куда Так, сыряю, наверное, так воюю. Мне кажется, косые, но как прилетит, блин. Я от него будет мало. Зомбаки вроде готовы. Ну так, чтоб наверняка. Че у вас там полезного было? А, патроны вроде мои, пистолет на продажу. Вот это вот. Так. Ну, Привет. Это моя добыча, так что свалите отсюда. Вот, пестик на продажу, патроны плюс-минус нормальные. Что это за? Галила оси 21. Что-то радиация не разъебывает. Ну, только чуть-чуть, если. на патронов на них нормальных посливал. Пишу вроде немного, но ну, что-то они какие уж прям слишком живучи. Опа, смотрите, еще молодежь. Что у вас было? М -м -м, ничего такого, прям на ну, нормальном состоянии, так что надо откупать как-то патроны, да? Это калашников твой, да? Он в фиговом состоянии, я его выброшу. Давай, сейф. Давай, ты опять перекусишь чего-нибудь батона старого. Чей забор понима и пойдем на следующую локу. Па, па па па пам Уничтожитель зомбаков. Я сверху там что-либо пылесосят, понять не могу. Если он там не особо мешает. И полы моют или что там делают? Если каждый день там что-то возюкают, возюкают, возюкают, возюкают. то, -то дома, наверное, ну, просто постоянно сидит и ничего делать. Чтоб каждый день там полы мыть, это... или пылесосить. Это как-то, по-моему, слишком. Вот раз в недельку нормально. И каждый же, блин, день. Так, опять музыка-то орт. Давай тише, тише, сделаю. Так что-то немного подладивает игра. У на записи, наверное, тоже видно это. Подгрузка локации, скорее всего, идет. Что-то как-то его так шатает. Прикрамывает или что? Что по радиации? Сорок один. Ну, жить можно еще с этим. Хотя, слушай, ну вот нахрена я типа столько сигарет с собой тогда таскаю, да? Ну, давай, выпули. Уберем последствия радиации, облучение Слушай, вот ну, вроде в столках играл. только много лет назад, а все эти локации, блин, помнятся, как как будто вчера я играл еще. Конечно, так плюс-минус, но найти и сориентироваться, где и куда идти надо, это дело несложное. В воде это багжан нужно да просто мне казалось что она дальше находится нет это это вот то что нам надо было что, запыхался уже да ладно Здорово, мужики Какое-то торсионное поле плотнее урана где-то в два раза говорят хм. плюс какая-то пульсация артефакта на уровне псифона свойства естественно непонятны тихоныч молчит как партизан Пульсация, ну, мать ее понятно понятно слушай короче давай на этом серию закончу будем говорить уже с бородой уже в следующей серии так что Всем спасибо, что смотрели, ребят, лайкосики, подписочки, всем пока.